Сержант! Сержант ответи. Это приказ! А. Пускай! Видос! А. Сержант! Сержант! Сержан! Не вс это! Что на бреоре, что на четверке, что на камри? Все одно и то! Погоня за полицейским. Так, сержант, сержант стоять! стоять. Куда уезжаем, да. сержант? Чувак? Да. Куда, да. сержант, да. Куда да. сержант? Да. уезжаем? Извини, Данил. Да-да-да, да, я с тобой играл. Да. Погнали проехать. Извини, да. Данил. Данил. Михаил Бенс! Давайте Бенц. к нам! Да. В погоню я за могу. этим. Удогнался за ним. <смех> Я его слышу. Я открою, бьёдь, бьёдь. Ладно, не слышу, но его... К... Так, поехали. <смех> Все, не, не, Доброта. <смех> <смех> Ебет. <ебёл. смех> <смех> <смех> Папа, это не, то, это что, не -то. И Катя, Катя зарала наш небольшой. Нет, разговаривай. Говори. Добрый день, мы сейчас будем играть камеры. Часто... Не, вонюсь, вонюсь, пацан. вонюсь, я их зевал прямо! Бежим! Хуярите за Россию! Бежим. Я ранен! Бежим. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи! уходи. Товарищ Бежим. капитан! Бежим Пожалуйста! Помогите. Я сильно ранен! Минировать вон того Помогите, человека! Пожалуйста! Блин! Ярик! Живи блять, брат! Живи нахуй! Я жить а... Мне я еще Живи, блядь! Я еще хочешь, живи! Хочешь умирать мне, когда похуй! <т ever> <т ever> Ты, блядь, отлетел? вот и больше не останавливайся. А, нет, ты кто? У нас, <смех> у нас... Так, окей, okay, сейчас Спасибо. И, и Эй, я тебе лайк. И лайк не ее... ждею, продать, я же тебе ее продал. Подари мне ее, обратно. Не, не надо, поехали. Поехали лучше обратно. зазовал вам сука Землетро, но... Ай. да ты пивора блять куда ты хуя ты чё? Ты чё? Да я не ты я сейчас подожди посоветуй ему бежать не надо, не надо, дядя, не надо, Хуя... хуярь его. Хуярь его руками, ебать, как старые добрые ебать. Хуярь. Так, Не злись. Кто я зайдет, а во бки хуярю. Дикая Вот ты помер, дед Максим! И хуя остался при нем. Куда мы едем? Да-да-да! Мы едем в Караганде! Хорошо! А тебе получается. Пока же паспорт не верю по фото. Поехали! Записываешь, да? Ну да. Можешь сейчас выключить запись? Окей. Могу помочь, товарищ лейтенант, чем обязан? Оружие убираем. Так я ж свой. Что хотели? Да просто поздороваться. Да, ну вас так не знаю, знать не хочу, так что можете проезжать дальше, я вас не задержу. Думаю, сейчас ты меня точно узнаешь. Я А Почему тогда вы в рабочее время едете? А там была перестрелка. Сначала меня в МЗНСК. Короче, сейчас ты не пишешь ролик? Гражданин, не, ну что ты хотел? Ой, старый дедовский спорт. Малек, полет. Ау. Че? Ты за, за виз. Сейчас. Сейчас. Товарищ да. Товарищ лейтенант, у нас там вот маленький куснул. А это моя, не надо ее культурить. Да, желаю, товарищ сержант. Вы... Да я ему орут да, уже секунду пять. Малик, ау. ау, сержант, да. под подним. Тихо. Обоим. На наручники. Подождите, пропрыщ. Абомим, реально, все уже. Здесь, здесь Я Я. Как они Хватит. Согласен с товарищем полководцем. Вы, он Все, он вам просто сказал больше Подождите. Всё, я отставить. То, на 5 минут это разрешается. 5 Всё, отставить. Всё. Чтобы вы не расписалась, да Он вас отмёл. Не перебивайте меня. У нас тут пиздец происходит в здание. А вы получите выговор за сон на рабочем месте. А вы а же, в а а и у кого Как, как, как говорится, полный пизд.